Сегодня новолуние. Для многих знаков зодиака в мае оно может стать очень продуктивным и даже судьбоносным. Но есть и темная сторона Луны. Ну, как всегда. К чему готовиться, спросим у астролога Веры Хубилашвили. Вера, доброе утро. Ну, смотрите, такое красивое название майское новолуние. Вот чем оно нам грозит? Новолуние действительно очень необычное. Знак тельца как вы знаете, это новолуние будет у нас 11 числа в 22 часа 5 минут. Московского времени времени. В сам период Новолуния, конечно же, нам нужно соблюдать максимальную осторожность. Да? Это дни темной энергии, темной луны. И она очень часто вызывает нестабильность психики, и взаимоотношения могут очень обостряться. То есть Поэтому... быть таким сдержанным, внимательным, да. Да? как ужа. же? очень осторожным. Конфликты на Конфликты, в принципе, желательно не допускать. Для каких-то очень значимых событий мы стараемся период Новолуния, именно сам период Новолуния, не Использовать. Но у нас еще подключается энергия темной луны, и она еще более искажает наши соблазны. это наши привязанности к материальному, потому что знак тельца. Это наши привязанности к каким-то чувственным вопросам и в части ревности, недоверия и провокации в сфере отношений. То есть будет ревность, надо очень, к ней быть готовым. Очень, очень вероятны большие какие-то такие нестабильные семейные и межличностные вопросы, потому что черная луна, она всегда в теневую сторону души. Всегда. И человек может даже не специально пойти на поводу у этого искушения. Да, но... Заинтриговала. Тогда чем заниматься в мае? Что пройдет хорошо, а что лучше пока отложить, может быть, до июня или до следующего Навсегда. Миссии? Самые, я бы сказала, непродуктивные дни, это будет сразу период, начиная с новолуния, с 11 по 15 число. Я бы не рекомендовала в это время принимать каких-то ну, глобальных или важных решений. А вот уже с 16 мая по 20 число время достаточно благоприятных возможностей, его желательно, конечно же, использовать для всех ваших задач. Давайте пройдемся по знакам зодиака, как им себя вести вот во время этого новолуния, и начнем, наверное... За, за знаков это э, львы, э, стрельцы, стрельцы и овны. У огненной стихии будет достаточно хорошая поддержка в этот период. Особенно хотелось бы выделить знак Овна, потому что он будет проходить максимальные возможности в теме финансовых возможностей своей жизни. Львы у нас попадают в более напряженную ситуацию в этом новолуне. У них будет больше выделена сфера карьеры. В этой сфере будут происходить какие-то перемены. Ну и стрельцы, им просто нужно в это время не упускать возможности конечно же, жить на стороне светлых энергий. Ну дальше стихия земля это тельцы, девы и козероги. Знак новолуния у нас в знаке тельца. Соответственно, энергия земли будет получать максимальную поддержку и возможности для реализации. Обязательно в это время нужно стараться двигаться, больше что-то реализовывать, настраивать себя на оптимистичную ноту и, безусловно, смотреть на мир через призму позитивных возможностей. А к чему готовится представителям воздушной стихии? Это весы, Водолей и близнецы. Всем знаком зодиака стихия воздуха нужно обязательно обратить внимание на свой уже полученный опыт, на свою мудрость, вероятность каких-то денег, каких-то возможностей, каких-то инвестиций, каких-то дополнительных источников дохода, которые могут прийти очень неожиданным способом. И эти возможности нужно обязательно отсматривать. Что будет ждать водную стихию? Это у нас рыбы, раки и скорпионы. Водная стихия... Я бы сказала подфортила очень Ура. хорошо. Подфартило. Ну, да. Дожди-то Хорошие ну, какие, дожди. Да. У водной стихии, у них благоприятные гармоничные аспекты. Для скорпионов тема э, отношений как таковая, она обострится. И мы знаем, что скорпионы достаточно импульсивные, знак достаточно ревностный сам по себе. Им не нужно на эту ревность делать ставку. Это будет фонить у всех представителей водной стихии. И для раков у них может это выходить больше в социализацию жизни. Ракам рекомендуется при всей их такой очень закрытой природе больше появляться в мире, в свете, в обществе. Рыбкам тоже нужно не бояться отношений. Вера, ну вот какая-то общая линия поведения для всех знаков зодиака вот в это сегодняшнее новолуние. Можете определить? Энергия забота о близких должна быть максимальной. Направьте ее в первую очередь именно на самых близких родных людей. Ну и в принципе не забывайте об этой энергии в это время. Ну ты поняла, что мы должны делать? Не ревновать, не конфликтовать. И любить ближнего Заводится своего. Заботиться о близких. Ну что, спасибо вам большое за ваши советы и хорошего вам дня. Спасибо вам большое.